Привет, вы на канале компании Автостронг. Помимо 200 тысяч отличных запчастей, которые мы бережно привезли именно для вас из Европы, в Автостронг есть литые и штампованные диски, на которые вы можете поставить ваш комплект зимних шин. Так что обязательно звоните в Автостронг. Ну а прямо сейчас, в первый раз в наших разборках появится коробка-робот для французских автомобилей Peugeot и Citroёn. Итак, встречаем коробка EGS. В 2006 году на автомобилях Peugeot и Citroën появилась новая роботизированная трансмиссия EGS. Это аббревиатура Electronic Gear Shift, электронное переключение передач. Это Обычный робот шестиступенчатая МКПП двухвальная с автоматикой. Автоматика управляет однодисковым сцеплением и переключением передач. Данный робот работал в паре с двигателями 1.6 hd 2.0 HD, также с бензиновым двухлитровым мотором и позднее со всем известным турбированным 1.6 EP6. Данную трансмиссию получили автомобили Citroen C3, C4, C5, минивены Picasso, Berlingo, также Citroёn Тренд DS3, DS5, ну и естественно практически весь модельный ряд Peugeot. Это 207, 208, 308, 3008, 5008, 508, RCZ и партнер. Трансмиссия EGS имеет три варианта передаточных чисел. У моторов 1.6 HD и 2.0 HD передаточные числа абсолютно одинаковые, а вот у бензиновых двигателей 1.6 и 2.0 передаточные числа. Разные. Обозначение данной коробки находится снизу на картере на наклейке возле бачка с гидравлической жидкостью. Но в данном случае обозначение не уцелело. При покупке надо обязательно учитывать, с какой машины была снята это коробка, потому что передаточные числа отличаются, но не сильно. В Автостронге мы всегда знаем, с каких машин мы снимаем коробки. В данной трансмиссии используются два типа масла. Шестерни и валы смазываются минералкой вязкостью 75В80. А вот в сервоприводе используется полусинтетическое масло. Заливной объем 1 литр. Это масло выпускает буквально пару фирм. И стоит оно недорого Масло для шестерен и валов меняется на раз-два. Снизу сливная пробка, сверху заливная Вот эта пробка сообщается с атмосферой. Для замены масла в гидроприводе надо использовать диагностическое ПО для соблюдения обязательных процедур. Как уже и говорили, сервопривод работает с объемом масла 1 литр. При замене масла удается слить пол-литра, но так как масло недорогое. И процедура процедура его замены простая, то владельцы делают сразу две замены масла, чтобы максимально разбавить новое масло со старым. Что можно сказать о надежности данного робота? На зло конкурентам он получился надежным, хорошо настроен и бодро переключает. Передачи. Многие проблемы можно решить заменой масла в сервоприводе. Производитель не регламентирует эту замену, но упоминает, что надо следить за уровнем. Поэтому проблемы с переключением передач, а именно толчки, откровенные удары, как будто бросили педаль сцепления, может решить замена масла. Также плавное переключение передач можно восстановить в ходе процедуры инициализации, в ходе которой адаптируется точка касания сцепления. Данная трансмиссия очень хорошо диагностируется. Практически по каждой проблеме выскакивает соответствующая ошибка. Ну а Главная проблема этого робота в том, что очень мало специалистов для его обслуживания и ремонта. И Сегодня мы постараемся рассказать о всех проблемах, которые случаются с данной трансмиссией ну а вообще в этой трансмиссии главная проблема в том что не меняют владельцы в ней масло производитель этого не предусматривает что здесь что здесь ну а менять то масло надо ну а сегодня раскидывать вот этот карабас нам поможет как вы думаете кто да серега встречаем привет и мы начинаем нашу разборочку. Вот мы отделили гидравлическую часть от механической. И что мы здесь видим? Вот это сервопривод, это блок управления, вот это вилки для переключения передач, вот это гидроаккумулятор, резервуар для масла и маслонасос. Гидравлический привод очень чувствителен к уровню масла. Его уровень может снизиться из-за утечки в выжимном подшипнике, в гидравлической линии, также по датчику давления масла и даже по отверстию масла заливной горловины. В этом случае прежде всего страдает электрический гидронасос. Он начинает работать практически постоянно с большой нагрузкой, перегревается и выходит из строя. В таком случае робот не может включить нужную передачу, остается на нейтральной. Коробка может... Начать работать после перезапуска мотора, но в таком случае все равно лучше ехать на ИСТО на эвакуаторе, потому что эксплуатация данной коробки с недостаточным уровнем гидравлической жидкости приводит к гибели гидроблока и электромотора. Электромотор можно восстановить, если в нем удачно износились угольные щетки, либо же перемотать сгоревший якорь. А вообще работоспособность данной трансмиссии можно восстановить доливкой масла. В конструкции данного робота есть вот такой гидроаккумулятор, ресивер. И если есть какие-то проблемы с давлением в гидравлической системе, то его надо смотреть в последнюю очередь, потому что на практике проблем с ним не случается. Это ЭБУ, это контактная группа, соленоиды и датчик давления. Возможен выход из строя ЭБУ из-за попадания влаги на контакты. Вообще по заводу влага ему не грозит. Но если разъемы неудачно снимались, уплотнитель был потерян, то тогда влага попадает на пины и блок управления начинает сыпать разнообразными ошибками. Вообще. Иногда помогает просто высушить этот блок, чтобы э, ввести его в рабочее состояние. Также многие неполадки в работе этой трансмиссии связаны с электропроводкой под капотом, потерей контактов, а также неисправностью тормозной системы. Данная коробка может уйти в аварийный режим из-за поломки или отсутствия питания на концевике педали тормоза, а также из-за отсутствия сигналов с датчиков ABS. И еще в каждом разъеме должна быть консистентная диэлектрическая смазка. Иначе в коробке заведется полтергейст. Вы не будете знать, от чего ее лечить. Ну и на сухую это плохо. В гидроблоке есть датчик давления масла. Иногда он выходит из строя и, как правило, электронасос начинает работать чаще и с перегрузкой. При этом фиксируется ошибка по недостаточному давлению масла и коробка перестает переключать передачи. Вычислить неисправный датчик можно только лишь сравнив фактическое и измеренное датчиком давления. Иногда робот EGS может зависнуть на какой-то передаче и не переключаться на другие. В этом случае виноваты датчики положения вилок переключения передач. Ну а окончательно определить виновника. Поможет зафиксированная ошибка. Как же переключаются передачи? В этот гидравлический блок жидкость подается под давлением, а соленоиды распределяют эту жидкость к нужной вилке и переключается нужная передача. А вот по этому шлангу подается гидравлическая жидкость к выжимному подшипнику. Иногда робот EGS течет гидравлической жидкостью из-за износа одного из гидроклапанов. Эта утечка хорошо видна. Иногда даже может появиться лужа под машиной. В результате, чтобы решить эту проблему, надо менять гидроблок на новый либо БУ. Робот EGS может перестать включать передачи и остаться на нейтральной. Проблема может быть в датчике положения выжимного подшипника. Появляется соответствующая ошибка. Проблема может быть с самим датчиком, в проводке к нему, а также в разъеме. Сам датчик идет одной деталью с выжимным подшипником, стоимость 115-130 долларов. Надо брать от хорошего производителя либо оригинальный, потому что неоригинальные ходят достаточно мало. Обратите внимание, что конструктив выжимного подшипника очень простой. Практически такой же, как на обычной МКПП с гидровыжимом, только добавлен датчик. Вскрыли коробку, и здесь мы видим первичный вал, вторичный вал и вал задней передачи. Пары передач здесь располагаются по порядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И сразу видим изношенный задний подшипник вторичного вала и неприличное количество стружки на магните. Сняли валы и сразу же видим проблему износ переднего подшипника вторичного вала. Обычно эта проблема происходит на 150 тысячах километров. Это распространенная проблема в данных коробках и в основном их разбирают для замены этих подшипников. Бытует мнение, что износ подшипников происходит из-за дефлектора, то есть дефлектор деформируется и масло в достаточном объеме не достигает подшипника. Но в данном случае в нашем случае дефлектор в полном порядке, а износ только-только начался. Делаем вывод, что проблема в масле, поэтому не скупитесь на копеечную операцию по замене масла. И тогда эта коробка будет служить намного дольше. Замена подшипников несложная. Они доступны единым ремкомплектом из 10 деталей либо же по отдельности. Еще немножко пощупали и обнаружили, что состояние заднего подшипника первичного вала далеко от нормы. Ну что, разборка закончена. Серега, резюмируй. Трансмиссия ЕГС достаточно надежная. На ремонт ко мне не попадали. Попадали только с проблемой по замене комплекта сцепления. Рекомендации по ней это замена масла в двух контурах, если же не менять. Получается тот же вариант, что мы увидим.